А если нижняя зона развита, это всегда про недолюбленность или там больше от формы зависит. А смотрите, во-первых, на перегородочки. Насколько закрывается эта перегородка, либо нет. То есть, что такое у нас перегородка, к примеру, буква У должно доходить и чуть пересекать. Здесь же и завершение дел. Если то же самое, но она у нас вот такая, то здесь мы говорим о компенсации. Она слишком раздутая. Это может быть не, не доходящая перегородочка. Как-нибудь вот так. Такой ковшик надо. И там и материальное тоже может иметь значение. И тогда уже надо смотреть на штрих, который здесь. Если он такой шероховатый, шершавый, то там еще... И любовь к деньгам, и если мы говорим, что какие-то денежные отношения куда-то на кассу или на туда, где человек распоряжался, по деньгами лучше не ставить. Есть вероятность соблазна все. Человек не остановится, захочет присвоить. То есть смотрите, тоже как написано. Да, может быть, как, как здесь аркадкой. Вроде и нужно, но закрывается. Нет. Мне не нужно через отрицание. Может через красивое оправдание идти запреты. Может быть вообще треугольником. Да, вот этими запретами. Все индивидуально очень. Очень много зависит и от почерка. Тоже смотрите в каком почерке. Насколько ярко выражено. Запреты. Линии по линии совсем-совсем. Вот так. Вот, вот, прощает боится не идет вперед то же самое к верхней зоне относится такие вещи могут быть так поехали дальше у меня еще много всего вкусного я боюсь не успеть даже сегодня да поэтому очень много от почерка зависит вот здесь что у нас в доминайте наша любимая паэлья, бутерброда сыр не знаю, почему-то визуально мне очень нравится на него смотреть, но заглядывая глубже. Нижняя, да, и средняя. Я бы еще среднюю всегда, да. Угу. Видите? Здесь такой у нас почерк. Какие значения вообще будем брать? Куда пойдем? Низ так, да. Казалось бы, доходит перегородка. А все равно не хватало. Она тоже идет таким каким то сердечком, через аркадку. Где-то в середине вроде как бы доходит, но тем не менее удовлетворения нету Не хватает. Человеку удовлетворение очень сильно. Попытка компенсировать, заменить чем-то материальным. Она очень большой собственник. Любит материалистичное, упрямо. Трудно адаптируется в каких-то новых ситуациях, обстоятельствах, скорость, движения, помним. Да? Здесь у нас, я думаю, что на или что здесь татика. Такие вещи тоже очень индивидуально. Много-много от почерка зависит.